Итак, анекдот. Анекдот не про психологов, но его когда-то мне рассказал мой преподаватель по психодиагностике, вот у которого я училась в институте. Итак, разговаривают два приятеля, и один другому говорит. Вот, слушай, у меня сейчас дилемма, вот я не знаю, как мне поступить. Либо машину купить, либо жениться. И другой ему отвечает. Ну вот, давай мы с тобой сейчас порассуждаем логически. Вот смотри. А если ты женишься, то это все, А если ты купишь машину, у тебя есть два варианта. Ты рано или поздно попадешь в аварию. Либо ты станешь инвалидом, либо умрешь. Если ты станешь инвалидом, то это все. А если ты умрешь, у тебя есть два варианта. Тебя либо похоронят, либо кремируют. Если кремируют, то это все. А если похоронят, у тебя есть два варианта. Рано или поздно на могиле вырастет либо дерево, либо куст. Если куст, то это все. А если дерево, у тебя есть два варианта. Дерево спилят и продадут на завод. На картонный или на помажный. Если на картонной, то это все. А если на бумажной, у тебя есть два варианта. Из дерева сделают либо пищу бумагу, либо туалетную. Если пищу, то это все. А если туалетную, у тебя есть два варианта. А бумага попадет либо в мужской туалет, либо в женский. Если в мужской, то это все. А если в женский, то нафига тебе жениться.